Добрый день! Меня зовут Лариса, я из города Санкт-Петербурга. Несколько дней назад я приехала с ретрита из города Сочи. Сейчас у меня идет такой период трансформации, осознания всего того, что со мной произошло на ретрите. Хочется выразить огромную благодарность Светлане и всем мастерам, которые делились с нами своим опытом, знаниями, были проводниками для нас в наш собственный мир. Были такие удивительные практики, как погружение в, свой, в свою клетку, очищение своего межклеточного пространства, когда мы, каждый сам мог это делать, а Светлана являлась нашим проводником, которая, она просто помогала нам погрузиться в себя. Вот есть у нее такая способность. Вот, честно говоря, я даже не верила, что у меня такое может получиться, но удивительно было то, что у всех все получалось. Хочется отметить, ну, вообще все мастера, которые были на ретрите, они все ну, замечательные люди, тонко чувствующие, умеющие давать с широкой душой. Удивительно, замечательная игра у нас была «Мой мир» мы играли командами, и что самое интересное, команды делились случайным образом, просто по наличию свободного времени, но ну, случайности и не случайные, и поэтому даже та команда, которая собиралась для игры, она ну, как бы пришла с определенными запросами, близкими друг к другу, и поэтому проработка каждого, решение каких-то вопросов, получение ответов на свои собственные запросы индивидуально каждого участника ретрита, это являлось также и проработкой глубинной для каждого из нас, кто был рядом. И что удивительно в игре «Мой мир» еще было то, что пока человек не проработает какой-то свой вопрос, игра откидывала назад на 5-6 шагов. До тех пор, пока человек не проработал. Были такие случаи, что человек возвращался и начинал заново по 5-6 раз, пока у него что-то не перещелкнет и он не осознает: О, да, я понял! Я понял, в чем вопрос лично у меня. Вот такие удивительные моменты были. Хочется еще поделиться впечатлениями от практики стояния на гвоздях. Проводником была Ирина замечательный человек, замечательный мастер которая прекрасно чувствуют энергию. Я первый раз стояла на гвоздях. Сначала было очень больно, но больно было не потому, что... Больно стоять на гвоздях, это я уже потом поняла, а больно было потому, что слишком много боли внутри у каждого из нас накопилось. И вот эта боль с помощью энергии огня, с помощью энергии нашей Матушки-Земли, которая поднималась волной через эту боль, она, этот, этот страх, эта боль, она трансформировалась и мало того, что ты это чувствуешь, ты еще, у тебя, когда ты все это чувствуешь, у тебя еще и видение открывается, ты видишь эти энергии, этот свет, идет единение тебя с самим собой, когда ты собираешь себя в кучку. Вообще удивительные ощущения, конечно, удивительные чувствования и осознания происходят вообще на ретрите. Очень много действительно уникальных удивительных практик, которыми, которые были у нас на ретрите, в которых мы каждый участвовали. Хочется также сказать о мастере своего дела Алексея, это психотерапевт, это иглотерапевт и еще много кто, который помогал нам снять блокировки именно нашего физического тела, потому что. Когда есть внутренняя боль, есть страх, они а и боли страха у нас есть у каждого, потому что в таком мире мы сейчас живем, и с этим надо просто ну, как бы уметь с этим справляться, уметь это пропускать через себя, чтобы это в тебя не зацепило. Но ну, вот Алексей помогал нам снять эти блоки с физического тела, показывал, какие нужно делать упражнения, как нужно эти упражнения делать правильно проводил сеансы иглотерапии, также Светлана нам давала достаточно много упражнений, которые помогали нам именно отпустить какие-то моменты на уровне физики. Хочется отметить и рассказать еще об одном удивительном человеке, это Дмитра, Дмитрий шаман, который приехал со всеми своими инструментами, с шаманом с Ой. С бубнами, с чашами, колокольчиками и еще много с чем. Вот. И поэтому весь ретрит было такое удивительное сопровождение, звучание. То есть у этого ретрита было свое звучание, своей энергии, свой цвет. У каждого он был свой. Вот. Потому что и был единый цвет такой всего, нашего ретрита. И цвет был у каждого лично. И те, кто видит эти энергии, видит этот цвет, об этом говорили. А мы просто как бы чувствовали. Потому что каждый из нас может визуализировать, но не каждый может видеть. И очень часто вот эти чувствования внутренние визуализации, они совпадали с тем, что видят другие люди. И это было удивительно. вот Поэтому, да, было здорово. Огромная благодарность Светлане за организацию такого ретрита, такого мероприятия. Благодарю всех участников ретрита, всех ребят, которые приехали на этот ретрит. Мы стали единой командой. Каждый из нас помог друг другу, что-то осознать, что-то понять, что-то проработать внутри, снять какие-то внутренние блоки, стать лучше, стать чище. Многие были на сухих чистых днях во время ретрита. Работа шла. По 12, а иногда и больше часов в сутки. Ложились поздно, вставали рано. И утром, и вечером в 5, в 4 утра ходили на море купаться при температуре плюс 5 градусов. Ну, конечно, было удивительное время. Здорово. Я всех благодарю, всех люблю. Огромная благодарность всем и всей команде, всем ребятам.